Всем привет, друзья! Я сегодня я решил поделиться своим опытом по настройке звука. Давайте посмотрим, получилось ли. Друзья, здравствуйте! И кто смотрит данное видео, это видео касается настройки звука. Дело в том, что когда я снимаю свои ролики, делаю стрим, иногда звук очень, конечно, плохой шумы или что-то еще такое ну, то есть не пишут в комментариях я не совсем доволен что звук меняется не знаю почему но вот сейчас я проверил настройки решил их записать поделиться может кому-то поможет а, значит что у меня стоит у меня стоит обычный глазок я не знаю купил я его рублей за 350 что то я не помню точно сумму, но он не такой дорогой уж и я так думаю что именно он Улавливать звук, потому что у меня больше, в принципе, ничего не подключено. У меня здесь лежит микрофон. Я вот взял, хотел попробовать. Э -э, наушники висят. Ну, как-то все не то. Вот более-менее мне понравился значит, видеоглазок. А, что я сделал дальше? А, мне подсказывали. А, значит, запись у нас, микрофон, как мы видим, что сейчас раз, два, три идет сигнал. Так, ладно, сейчас э, захожу я в свойства, так, уровни у меня стоит на 75, если я ставил как-то больше, слишком был громкий звук. Так, общий, ну, в принципе, у меня вот больше ничего нету, только выставил на 75. Дальше, что, значит, вот здесь в АБС я убрал все э, устройства, которые здесь вот есть, захват видео оставил только макс мик аус 4 не знаю почему он вроде как тоже вот микс аус аус тоже есть но вроде как звук вот именно здесь так что еще значит я зашел здесь же вот на шестеренку нажал и зашел в фильтры здесь я сейчас вот буквально новое добавил усиление звука 1 децибел и раньше я выставлял шумоподавление. Но вот сейчас на данный момент минус 45 дБ. Нажимаем закрыть. И как вы видите вот и слышите сейчас у меня вот такой вот звук. Не знаю, как он у вас будет. Напишите комментарий, если звук хороший. Или может кто-то что-то еще подскажет. Как можно еще улучшить. Но пока что вот такие вот результаты. И данное видео я именно делаю что потом мне можно будет посмотреть и опять применить те же самые настройки, какие сейчас. То есть запомнить со временем их и уже потом автоматически все делать. Друзья, спасибо, кто смотрел данное видео. Очень рад, что вы заходите в гости на канал. Но ну, а я думаю, что мы в следующий раз увидимся именно с таким хорошим звуком именно на стримах. Всем пока. Увидимся в следующий раз.